Самая дорогая дорога из всех известных железных дорог мира. Очень много средств было потрачено как раз на проход этих туннелей, изготовление этих подпорных стенок, сооружений. Воздвигали мосты и все это в скальном грунте вплотную к берегу озера Байкал. Каменотесы были в основном итальянцы, так как они на этот период считались самыми лучшими, зодчими и архитекторами по камню. В то время как раз уже намечалась война с Японией на востоке, и нужно было срочно перевозить очень много грузов, людей. Вот она была и экономически, и стратегически важна эта дорога. В общем, после Великой Отечественной войны, как с визитом дружбы, должен был приехать из Детка на старую дорогу. И здесь всем материалы понавезли, досок все здесь, давай новые сараи ставить, новые заборы все. Ну, чтобы, как обычно, нас показуху сделать для языка. Но он так и не приехал, кстати. Но зато местные спасибо сказали, что все новое поставили. Творц за счет чего держится. Вот у него остался вот паром, получает на паром витацию районную, как железная дорога, вот на этой передаче, как называем тоже Это все на дотации государство работает, они себе не купали.